У меня в Курчатском институте, где я работал, рядом со мной главный инженер Владимир Ветров был такой потрясающий парень. До сих пор, ему уже 95 лет. Он пишет стихи просто фантастические. И Вот отец, отец его был главным по танковому вооружению во время войны. То есть ему поставили задачу танковые заводы в Сибири быстро соорудить в первые там, месяцы войны и начать производство танков стремительно. И вот его отец этим занимался. И вот Володя под его как бы вот воспитанием таким жестким жил. И стихи, которые он написал, вот невозможно, я не мог мимо пройти. Песня называется Наказ солдата. Я хочу говорить, я прошу дешеды, Я один из солдат той великой войны, Чьими жертвами три поколения страны Не узнали всех ужасов новой войны. Я из тех, кто за Родину кровь проливал По приказу вперед, и закопов вставал, побросался бросался Под танки со связкой гранат, то Москву отстоял и не сдал. Сталинград, защищая себя не жалел, кто в подорванных танках под Курском горел, то в горящей машине, как факел живой, направлял самолет на фашистский канунной, кто в боях лобовых не боялся штыков, кто в тылу, О, кто в саркетных атаках фашистов топил, кто в тылу у врага рашалоны крушил, кто в боях лобовых Возруга а в бою умереть был готов. Кто себя не щадил от победы на шаг, Кто поднял над рихстагом простреленный флаг. я пришел передать мой последний привет Вам из тех обожженных пожарами лет, Вам, которым придется сегодня опять Нашу землю от тех же врагов защищать Я хочу вам оставить последний наказ От бойцов, что погибли, сражаясь за вас Если слово, друзья, вы попадете в беду То держитесь, как мы, в сорок первом году Раз уж снова, друзья, вы попали в беду То держитесь, как мы, в сорок первом году я спросил у Володи, почему в сорок первом году, может быть это сорок третий, сорок второй, а он говорит, да дело в том, что ну, почему, понятно, когда маршала Победы Георгия Константиновича Жукова спросили, какой период войны был самый тяжелый ну, в Вашей территории, понятно. он сказал сорок первой, когда фашисты по Москве, вот поэтому здесь сорок первый год. Ой, В, бинокль да. смотрели а? на В бинокль смотрели на нас их марш. Да? да, да.